Друзья, добрый вечер. Давайте проверим связь. Антон, поговори, пожалуйста. Раз-два. Так, давайте по десятибалльной шкале, как нас видно, как нас слышно. Ставим Раз, два, да, под, подожди, да, я звук дам. Раз-два-три-четыре-пять. Антон, город Сургут. Как слышно, прием. Да, десяточки пошли. Отлично. Друзья, ну, сегодня у нас очень важная тема долгожданная тема и долгожданный гость сегодня у нас живой мужчина хозяин имени антон известный человек у него канал youtube сургут надзор друзья кто знает давайте пятерочки в чат либо восклицательные знаки давайте поприветствуем нашего гостя потому что сегодня реально будет очень крутой контент друзья сегодня будет очень много интересного, того, чего мы точно, друзья, не знали. Но поскольку Антон практик, он сегодня расскажет именно то, с чем он сталкивался на практике. И, в общем, откроет нам вот эти вот знания, поделится знаниями. Да, Антон, благодарствую. Ну все, друзья, хорошо, начнем вебинар. Антон, тебе слово. Так, ну не знаю, наверное, представиться надо, да? Да, точнее, не представится, расскажи, угу. точнее, не представится, потому что слово представить себя буквально означает представить самого себя. То есть, ну-ка, пофантазируй, кто ты есть на самом деле. И вот когда в суде говорят представьтесь, это буквально означает представь, кто ты есть. То есть пофантазируй. Угу. Так что надо говорить: нет, я ничего, я ничего представлять не буду. Но это как в анекдоте, звонят это в фирму будьте добры пригласите директора А как вас представить на белом коне вот здесь примерно то же самое то есть сразу обрубаешь такие фразы в свой адрес и говоришь точнее не свой адрес а в своем это в отношении себя и говоришь я не представлять ничего не буду я скажу о действительности я живой мужчина хозяин меня антон вот тему живых я давно изучаю примерно, да что примерно, с 14 мая 2018 года, когда я впервые посмотрел э, видео Екатерины Тропицыной, э, и она там за час рассказывала, что она столкнулась с темой ЖКХ, потом начала э, все это изучать, всю эту тему, э, как это устроено, зачем, для чего, потом начала выяснять, кому именно квартира принадлежит, потом кому здание принадлежит, потом земля, потом выяснилось, что до сих пор из... Uh, жилфонда, точнее сказать Не жил жилфонда uh, Ну в общем РФИ из ССР никто не передавал И не переоформлял землю То есть земля до сих пор находится в, в реестре СССР И потом она начала Дальше-дальше копать И вышла на некую тему живых Что якобы все Юридически мертвы У всех стоит во всех программах Дата смерти uh, 31 декабря 1899 года Можете поспрашивать у своих знакомых, кто работает в паспортных столах, УМВД, ФМС, в интернете полно картинок. Прям так набираете 31.12.1899 и смотрите скриншоты из бухгалтерских программ. Везде стоит дата смерти. Именно это. Я как программист разбирал эту проблему, почему именно эта дата выбрана, там в чем заключается фишка в базе данных все данные хранятся изначально то есть и там создаются ячейки для хранения данных они имеют э, статус нул так называемый то есть все заполнено нулями и вот чтобы система хоть как-то отображать эти э, цифры она что я вообще по теме говорю нет интересно или на вопросы перейдем да-да, все хорошо, все нормально. Просто кто-то включил микрофон. Друзья, пожалуйста, никто не включайте микрофоны, не включайте камеры. Все вопросы, вот я как на, на, скажу вам, пишите вопросы в самом конце. Да. А, ну, пожалуйста, iPhone 2. Вот еще раз включите, я вас просто забаню. Предупреждаю, друзья, кто еще раз включит микрофон без разрешения, я буду банить сразу же. Не, ну я за живое общение. Согласен, что сейчас не надо перебивать и следите за микрофонами. Ну а потом я предлагаю перейти на живое общение, то есть вопросы-ответы в живом э, режиме. Да, без проблем. Вот, так, телефон, только... Добро, я тогда продолжу. Значит, э, по поводу это, этой даты, откуда она взялась. То есть компьютера, если он ему дать вот эти нули все, то он должен какую-то хоть какую-то дату отобразить в программе. И почему-то программист, который писал вот эту программу изначальную, от которой все ноги растут, она была написана на языке ассемблере. Я сам программист, я разбирал эту проблему. Я там э, к, рассматривал вообще со всех сторон и вдоль, и поперек, по-всякому. И я не нашел ни одного основания для того, чтобы была выбрана именно эта дата. По идее, должны были выбрать там, не знаю, ну, либо нулевой год, либо там 1900 й 01-01, либо еще что-то, но он специально выбрал 30 декабря сначала, 30, 1899 года, а потом они что-то в связи с там, что-то не помню точно, у меня статья есть, если кому интересно, пришли в ссылку, я там полный разбор этой даты сделал потом они перевели на 31 декабря. И вот я не нашел, и они там мотивируют, что якобы с ассемблера на фортран переходили, ну, на другой язык программирования, еще что-то как-то. Я не нашел ни одного основания, ни логического, ни программного, ни технического для выбора именно этой даты. Мы предположили, что на эту дату они произвели какой-то ритуал, может, может, какое-то событие типа потопа произошло. ну то есть. Неизвестно, но факт в том, что в правовом поле, в юридическом, все мертвы, юридически. У всех стоит одна и та же дата смерти. Это потом, когда гражданин, так называемый, учетная запись умирает. Вот вместо этих нул, нулей, которые отображаются как 31 декабря 1899 года, только после выдачи свидетельства о смерти они туда вписывают новую дату. И получается, человек еще не он, он как бы родился, но у него дата смерти стоит это, что он давно уже помер, именно гражданин. Хочу вам сказать, что те, кто считает себя гражданином, вот слово гражданин буквально означает, огражден в правах и свободах на определенной территории, это проверяется элементарной логикой. Вот чем отличается гражданин СССР от гражданина... Ну, допустим, возьмем Финляндию и Швейцарию. Во-первых, территории. Во-вторых, правами и свободами, которые определены Конституцией, нормативно правовыми актами и всем остальным. То есть гражданин Финляндии, попадая на территорию Швейцарии, имеет совершенно другие права и совершенно другие обязанности. То же самое происходит с гражданином Швейцарии, когда он попадает в Финляндию или в любую другую страну ну а теперь э, хочу вас обрадовать что те кто считает себя физическими лицами буквально говорят следующее даю определение слову вот этой фразе физическое лицо физическое лицо это передняя часть мужчины или женщины а мужской э, мужской или женской головы еще раз физическое лицо это передняя часть Мужской или женской головы. А что это такое? Это, по сути, маска. Отсюда фраза это, персональные данные. Заметьте, есть закон о персональных данных. По-моему, 159 или какой закон, ну, неважно, или 189. Именно о персональных данных. Так что такое персона? Если вы откроете словарь любой, вы увидите, что персона – это маска. Вот мы выходим. Физическое лицо равно персона, потому что это маска. Личность. Почему в судах обязательно устанавливать личность? Они хотят найти ту самую маску, на которую повесить все. Потому что судить живого человека, а точнее, мужчину или женщину, потому что человек это абстракция. Человек это либо мужчина, либо женщина. А у них задача то есть творец вот если взять веры, да, любые. Везде прописано, что не суди и не будешь судим. То есть судить другого, мужчину или женщину, в принципе, нельзя. На это есть полномочия только у Творца. Так вот, они, чтобы обойти этот запрет, они придумали навешивать на каждого так называемые личины. То есть личность. личность. Сергей, микрофон, пожалуйста, выключи. И Галина Шукшина. народ микрофоны, пожалуйста повыключайте я это сейчас небольшой монолог а потом будем вживую общаться галина шепшина выключи пожалуйста микрофон а я же могу и сам да, отключить ну да а что-то не вижу где да я уже отключил вроде бы всем кого мог. а ну ладно продолжаю так вот они придумали обходной путь чтобы не нарушать коны мироздания, коны Творца и коны любой веры и вообще такое понятие, как судить другого, равного в себе перед Творцом, ведь мы же по сути все братья и сестры перед Творцом, мы все для него равны и имеем, как говорится, совершенно равные статусы перед Творцом, потому что мы братья и сестры и Творец нас, наш единый Отец, скажем так. А когда дети начинают ссориться, творец, творцу это очень не нравится. Как, вот представьте, вы, да, родители, и вас там дочка начала судить сына. Вы что творите? Э, стоп. Ну-ка, прекратить. А они, чтобы обойти это, они играют в игры, так называемая игра суды, так называемые. Они буквально, когда приходишь, они говорят, покажи паспорт. А паспорт, это и есть та самая личность, и есть та самая персона. Когда вы паспорт показываете, вы буквально делаете вот так. То есть вот это Я, вот так вот происходит. То есть вы надеваете маску вот этой персоны. Поэтому, когда я захожу в так называемые суды, я показываю вот эту бумагу, но сразу говорю, что без оборота на меня, я живой мужчина, хозяин меня Антон, а это персона. То есть провожу четкую линию, что есть Я, живой мужчина, ну, данный факт никто вообще абсолютно оспорить не может, потому что есть борода, есть усы, есть кадык, есть половые органы и, ну, не знаю, голос, басы и все остальное. Живой говорю, дышу, неоспоримо. Мужчина тоже неоспоримо. Хозяин имени Антон, да, я его сам себе придумал. Именно с маленькой буквы, именно первая буква, вот. И никак иначе. И некоторые черные мантии при, это, обращались ко мне так. Так вот, они придумали вот этот цирк, так называемый, с персонами. Что, мы поднимали всю вот эту подноготную, как это вообще происходит. Выяснили, что в роддоме рождаются мальчики и девочки. Очень важно, мальчики и девочки. Когда выдают медицинское свидетельство о рождении, там написано, рожден живой, доношенный мальчик. А когда выдают родителям эту справку медицинскую, они идут в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о рождении. Так вот, в ЗАГСе вот, это, вот этот живой мальчик превращается в некого ребенка. И у него появляется такой атрибут, как пол. Не род, а пол пол мужской, пол женский, то есть ребенок э, некая абстракция, которая делится на две части. Но ну, то же самое, э, что и человек, только человек это взрослый ребенок по, по сути. То есть они из, на основании свидетельства рождения, на основании медицинского свидетельства рождения э, из роддома о том, что родился живой мальчик, они создают некую учетную запись э, с фамилией, именем и отчеством. И с этого момента они вешают всяческий этот ярлык на живое существо, на живого мальчика. И они превращают его буквально в учетную запись ребенка. После этого родителям выдается свидетельство о рождении, где прописано уже фамилия, имя, отчество. Там слова уже живой, живорожденный и доношенный мальчик там отсутствуют. Там, там наоборот, они делают при, это приставки ГР. -точка». Что такое ГР. Неясно совершенно. Но, ну, скорее всего, это они имеют в виду гражданин. То есть именно там в ЗАГСе создается так называемый гражданин. И именно там регистрируется гражданская смерть. Именно там выдаются действия смерти именно гражданина, не живого мужчины. Обратный процесс происходит ну примерно так же: когда человек умирает. Ну, допустим, мужчина. Вот у меня отец в прошлом году помер. В первую очередь выдается с медицинское свидетельство о смерти именно в морге. Я уже не помню, как там выглядит, как написано, но факт в том, что там выдается, по-моему, на фамилию и отчество, да. И эту и эту справку о том, что физическое тело померло, надо отнести именно в ЗАГС. И только там выдают свидетельство о смерти. А свидетельство о смерти констатирует именно гражданскую смерть. Так вот если это все не сделать, то по факту живой мужчина уже помер, да, его нету, есть физическое тело, там уже может кремировали или похоронили. А если вы не сходили в ЗАГС, то гражданин по-прежнему остается живым. Ну и паспорт то же самое. Если паспорт не, не сдать или не, не уничтожить, то по сути то гражданин живой. Вот чтобы для более ясного понимания, приведу пример. Вот есть фильмы шпионские. У меня был такой случай два года назад. Меня незаконно помещали в психушку. Не лечили, не пичкали, но 62 дня незаконно удерживали. И чтобы как бы убедиться в моем, в моем здравомыслии, мне устроили комиссию из 35 человек. То есть это выглядело как сцена из собачьего сердца. Так вот, я вам всем, всем, всем э, говорю, когда мне говорят, что типа, ты, а, ты в психушке был. Я говорю, если бы хотя бы один из 35 решил, что я немножко куку, -ку, я бы, наверное, оттуда не вышел. Согласны? Вот так. Я им разъяснил. Я говорю, вот вы смотрите, вот я живой мужчина. Вот у меня есть этот, э, бумага под названием «Паспорт». Там прописано «Булгаков Антон Николаевич». А, допустим, я поехал в Швейцарию, и там получил другой паспорт. Там уже написано по-английски Булгаков, ну, там, может быть, это уже совершенно, совершенно другое звучание, там Булгаков Антон Николаевич, либо Антон Николаевич Булгаков, в зависимости от традиций. То есть, в, в, э, персона РФ, персона Швейцарии, плюс, говорю, еще может быть персона в Китае, в Корее, э, в Японии, там разные иероглифы, со, совершенно по-другому пишется, все по-разному, персон много, а я-то один. Живой мужчина один, а персон много. Вот поэтому называется персональные данные. Это не, это не данные живого мужчины. Это данные персон, созданных ЗАГСом. Либо паспортным столом, либо МВД. По сути, это вот такие в кавычках юридические лица, фирмы. Почему капслоком пишут? Никто не задумывался? Вот в паспортах у многих. Давайте вспомним, где используется капслок, то есть большие буквы при написании чего-либо. Во-первых, это аббревиатура, во-вторых, название кораблей, с, это, сопоставимо с морским правом, да, и э, надгробные надписи, обратите внимание, если будете на кладбище, это уже это, сопрягается с темой мертвых, то есть они заранее, этот, и еще в римском праве есть такие понятия, как капитус минима, минимально ограничен в правах. Там медиум и максимум есть. Так вот, максимум пишется все за главными буквами. Вот в паспорте, в бумаге под названием «Паспорт» написано «Булгаков Антон Николаевич» все капслоком, большими буквами. То есть они заранее ограничили в правах и свободах. У многих мы видели документы, там, и советские, и где написано не просто на компьютере, а прямо от руки, из-за главной буквы. То есть, если вы обратите внимание, согласно правилам русского языка, у многих паспорта оформлены неправильно, то есть они не соответствуют нормам русского языка. Вообще, у паспорта РФ есть как минимум 21 признак несоответствия законам РФ. То есть, что это за бумага, вообще совершенно непонятно. Судя по печати, которая там стоит, маленькая, штемпельная, которая мастичная, она используется только на копиях документов. Соответственно, отсюда следует вывод, что паспорт РФ – это не оригинал документа, это копия, заверенная ОМВД. Плюс еще там по вексельному праву мы это выяснили, оказывается, что если... Вот почему российский паспорт, да, вот его открываешь, и тебе нужно повернуть, чтобы его почитать. А по вексельному праву там четко сказано, что чья роспись ниже, тот и является владельцем так называемой долговой расписки. И вот, по-моему, в загранпаспортах там прям написано ПН буковки, если обратите внимание, вот в этой цифровом коде, который снизу пишется буквально это означает что простой вексель что-то там перманент ноут что-то такое то есть они буквально пишут что это перевод этот простой вексель так вот если простой вексель вы смотрите ну, в развернутом виде да вот как обычно читаете то самая нижняя надпись это владелец векселя тот кому должны но если мы поставим паспорт так как он выглядит по обложке, то есть он вот так же это, вот, вот тут вверх, вот тут вниз. А когда мы его открываем, мы, нам его нужно повернуть. А вот если его поставить на ноги, то открыв его и прочитав, чья подпись ниже, то получится подпись ОМВД, то есть они владельцы данного простого векселя. А должник всегда пишется выше. И получается любой, кто там поставил роспись, признается должником по данному векселю простому. Тут очень много переплетений, и мы сейчас выходим, у нас есть реальные результаты по индосаммитным надписям по вексельному праву, по тому, как правильно, точнее, ну да, правильно заполнить протокол, так его зарядить, чтобы ни один судья его не принял, и вообще этот протокол потерялся. Уже множество таких случаев, и мы знаем, что писать, как писать, где писать, каким образом писать, каким цветом ручки писать. Как пере, как эту так называемый вот любая мы выяснили, что любая бумага, подписанная двумя сторонами и заверенная третьей, является векселем. И по сути вот эти все протоколы, решения судей и дела там и свидетельство о рождении, и паспорт, и любые документы, где есть печати, две росписи, это по сути является векселями. И вот эти векселя, они Почему при оформлении кредита они никогда не показывают это в судах оригиналы договора кредитного? Они его просто как вексель, ну мы предполагаем, отправляют в USA Treasury, по-моему, и торгуют этой вексельной бумагой как векселем натуральным на бирже. То же самое происходит со свидетельствами о рождении. То же самое, насколько мне известно, произошло со всеми советскими паспортами, которые у нас, это, как говорится, изъяли по наитию по нашему неведению и по сути это тоже векселя их скорее всего ими торгуют и крутят колоссальные средства и нас держит не в неведении вот такие картины происходят ну а то что а когда вы осознаете что вы не бумага не фамилия имя отчество вот если вы придете в суд и скажете я там неважно фиу или иов там булгаков антон николаевич или антон николаевич булгаков вы уже соврали потому что вы по сути по факту не являетесь именем отчеством фамилии. и все равно что подойти к елке и сказать смотрите это там иванов иван иванович те сразу скажут, ты чё куку что ли это зеленая елка нет это иванов иван иванович вы называете зеленую елку фамилии именем отчеством так вот если вы придете в суд и так скажете что вы фамилиями отчества у вас у вас сразу статус недееспособного тут даже разговаривать с вами никто не будет вас просто как говорится по фидуциарному праву это право попечителя то есть они нас вот через эти бумаги через вот это вот внедрение в наши головы что мы являемся фамилией, фамилиями отчеством, либо именем отчеством фамилии они на внедрили что мы не живые мужчины и женщины а именно фамилия, имя, отчество. И когда ты приходишь в суд и говоришь, что ты фамилия, имя, отчество, то ты автоматически признаешь себя, сам себя э, недееспособным. И они тут же берут на тобой опекунство и делают с тобой все, что хотят. И общаются с тобой как, просто как с табуреткой, как с говорящей табуреткой, как вещь. И могут и физическую силу применить, и психушку сдать, что угодно. Вещь она и есть, вещь. Что хочешь с ней, то и делай. Этот принцип э, вам всем хорошо известен. Вот когда вы производите уборку дома, вы же не спрашиваете каждую табуретку, там, стулу или, не знаю, что там, диван, диван там, или э, каждую тарелку. А можно я тебя помою? А можно я тебя подвину? Вы не спрашиваете, потому что у вещи нету своей воли. Она не может говорить. Она, она является вашей собственностью. Вот так же они к нам относятся. Как только вы назвались фамилиями и отчеством, вы сами себя признали говорящей табуреткой. Ну и что, что ты говоришь? Ты вещь. Я с тобой могу сделать все, что угодно. Потому что ты недееспособный, ты сам себя признал фамилией, именем, отчество. А фамилии раньше давали рабам, если мы не в курсе. А у нас с вами рода. Мы все забыли, что такое род. Мы все забыли, что такое отец, имя отца. И мы все забыли, что такое живой мужчина. Муж, точнее. Вот Многие приходят к тому, что даже это, есть видео в интернете, старую библию кто-то нашел, там говорится, что раньше не было ни мужчин, ни женщин, там писалось именно муж и, и жена, мужей и жены, вот так. А вот это чина, но потом как-то появился, не знаю почему, с этим еще разбираемся. Так вот, первым делом, как только вы проводите вот эту линию четкую, что есть персона, есть персональные данные, которые были учреждены родителями, которые э, были созданы именно в ЗАГСе, которые оформили, существуют только в виде бумаги. Вот многие так и приходят в этот, в так называемый суд, им говорят, оденьте маску люди берут просто живые мыши вот живой мужчина достает паспорт надевает на него маску на паспорт и говорит все я надел на персону маску вот вот это гражданин вот гражданин обязан по закону носить маску ну с ваших слов вот я надел на него все а я-то живой мужчина а живых мужчин нету вообще ни в одном законодательстве российской федерации вы почитайте конституцию рф Уголовный кодекс, процессы там э, ГПК, э, любой кодекс возьмите, вот э, я с этого и начал, я сам залез в Конституцию, скачал ее в электронном виде, нажал поиск, нету там мужчин, нету, кто же самое ГПК, УПК, э, вот, по поводу мужчин там ничего не сказано, там только граждане, физические лица, э, человеки. И, кстати, у них у всех вот три группы, три, это, скажем так, три статуса у них у всех разные права и разные обязанности. Можете убедиться. Это все разные понятия. Кажется, это все одно и то же, но это все разные. И вот тут срабатывает принцип самоопределения. Ты сам определяешь, кто ты. Если к тебе обратились как к физическому лицу и сказали: вы физическое лицо, фамилия и отчество назовите, и как только вы сами себя признали физическим лицом, как только назвали фамилию, имя отчество, все, у вас уже статус совершенно другой. А если вы сказали: у меня нет фамилии, ни имени, ни отчества, я живой мужчина, хозяин имени Антон. Все, провели четкую линию. А есть персона, Булгаков Антон Николаевич, так вот, я соучредитель и благополучатель данной персоны. А другой соучредитель У МВД, либо ФМС, с другой стороны. То есть это совместная бумага, простой вексель, юридическое лицо, совместно созданная бумажная фикция в виде персоны, так называемая маска, личность, физическое лицо, гражданин, и то, у которого нет гражданства по законам РФ, потому что он не проходил, он в принципе не может пройти процедуру гражданства, приобретения гражданства РФ. Но если ты это признаешь, то ты сам это все легализуешь. Так вот мы проводим, живые мужчины и женщины, четкую линию. Есть я, живой мужчина, а есть персона. И мы четко говорим, что без моей воли, а воля живого мужчины неприкосновенна, является высшим по... Вот есть в Конституции, точнее была в Конституции Российской Федерации такая строка, не помню какая статья, 67-я что ли. Ну, неважно. Там сказано, что на, если международные договора противоречат Конституции РФ, то применяются международные договора и соглашения. Так вот, на Конституции РФ, на международном уровне, есть очень множество прав. Ну, римское право, каноническое право, федуциарное право, естественное право, божественное право. Их там очень-очень-очень много. И там все расписано. Кто что может делать из должностных лиц, кто не может. Почему воля живого мужчины неприкосновенна. Как создаются все эти персоны. Как, эти, как, эти, как взаимодействует это все. Как нужно общаться, вести себя. И какие цвета даже чернил использовать. Все там расписано. Там вплоть до того устройства атомов и т.д. и т.п. Эта информация есть. Ее нужно изучать. Мы ее изучаем, немножко применяем. И есть очень хорошие результаты. Не только у меня, очень большого количества людей. То есть три, если три года назад все крутили виска и говорили, вы, вы что совсем кукуш, что ли, какие-то тут живородящие нас тут называли, потом, как выяснилось, мужчины-то вообще не могут рожать. А в итоге сейчас это вот всем, кто так обзывался, я приношу форму номер 4 из ЗАГСа. А там четко написано. Ребенок первый живорожденный. То есть это юридический термин из загса Вот смотрите, я никакой чушь не несу. Ваша же система говорит, что живорожденные есть. И вот когда вот это все показываешь, рассказываешь, раньше крутили в виска. Сейчас эта тема очень быстро набирает свои обороты. Потому что мы добрались до конкретных практических результатов. Когда черные мантии просто вынуждены... Терять протоколы, терять дела, терять материалы дела, не принимать их, а отклонять. Если даже приняли, пишется воля изъявления со словами «я хочу», именно так проявляется воля живого мужчины. Прям так и пишем «воля изъявления», а внизу, в так называемой просительной части, пишем «я хочу, чтобы дело было прекращено по таким-то, таким-то основаниям». Им деваться некуда. Они обязаны, у них, на них наложены голосальные, гигантские обязанности, согласно вот этим всем правам, которые намного выше, чем Конституция РФ. И они обязаны исполнить волю э, живого мужчины, между, между которым и Творцом нету посредников. Мы так и заходим, говорим, я живой мужчина, хозяин меня, Антон, между мной и Творцом нет посредников. По кону воли я хочу, чтобы было вот так вот и вот так вот. Все, им деваться некуда. На то моя воля. Они же как, вот эти черные мантии, для чего нацепили, с белыми воротничками? Они же строят из себя посредников между Творцом и, ну, смотря кто придет. Если живой мужчина, то между живым мужчиной и Творцом. А вот если он, ты заявляешь, что между, между мной и Творцом нету посредников, то по сути, вообще мантик должен снять и уйти оттуда. Зачем мне судья какой-то, если я напрямую Творцу, как говорится, доверяю? Вот такие чудеса происходят. И я знаю человека, который заставил одного, скажем так, черномантийца, снять черную мантию. Точнее, выйти из зала в черной мантии, там ее снять и зайти уже без черной мантии. У меня так еще не удавалось, но я думаю, что все еще впереди. Вот такие дела происходят. Так, ну дальше не знаю, я как бы основные такие вещи накидал. Дальше давайте в живой общаться. Окей. Или могу вопросы зачитать из чата? Можно вопрос. Слушаю. Подскажите, пожалуйста, по волеизъявлению человека, себя, как женщины да, или мужчина, вот какие-то более конкретные шаги, вот как примеры взять, как его написать, как туда, что вписать. Ой, а что, я микрофон отключили? Нет, нет, я не отключал. Чего еще раз? Что туда вписывать, Оксана? Да. Что туда вписывать, а дальше? Что-то она исчезла. Ну, просто пример вот такого заявления. Можно? Ну, давайте сейчас покажу. Расшарить экран могу же, да? Ну, демонстрацию экрана, если включить. Сейчас, секунду, открою. Ну, вообще, ты дашь нам, да, шаблоны какие-то? Да, запросто. Вон, вы можете зайти на так, ВКонтакте, основная информация постится. Это Сургутнадзор и на Ютубе. Под каждым видео, если есть какие-то документы, там видео выложены. У меня больше 300 видео за последние два месяца именно по теме живых. То есть там и походы так называемые суды, и ответы на вопросы, и прямые эфиры по 5-7 часов с ответами на вопросы. То есть здесь я вам кратко все излагаю, а там все подробно и ну все разъясняю. Ну в качестве примера давайте покажу у вас на скольки страницах воли изъявления по-разному в зависимости от того чего я хочу какие обстоятельства видно да да все хорошо ну вот живой мужчина с именем собственным антон по отцу николаевич в роду булгаков коренной житель по рождению дальше идет двоеточие после двоеточие истина идет Тут причисляется, опять же, так называемое отчество, род. Собственностью в виде имени Антон Никола... Николаевич Булгаков. В кавычки ставятся, чтобы обозначить персону. Это и OF, так называемый. Это и есть персона, учетная запись. Собственник персоны, уже конкретно говорю, что это персона, Булгаков Антон Николаевич. Генеральный распорядитель это из не помню, какого права, но это из канонов. Учредители бенефициарий. Вот бенефициарий надо будет убрать. Это уже осмысление с каждым днем приходит, и все буквально на ходу меняется. Бенефициария может относиться только к лицам. Кстати, слово лицо, вот оно тоже означает маску. Физическое лицо равно персона, равно гражданин, ну и т.д. далее. Так, управляющий делами физического лица, известного как, а вот это уже как написано в паспорте, персона. Ну а дальше почтовый индекс. Кстати, у Ирефии почтовые индексы не такие, как у СССР. СССР относится к суше, а Ирефия, мы знаем, что она действует по морскому праву, и вспоминаем, как э, кто-то там на батискафе плавал на континентальном шельфе, э, это, на самое дно поставили они а флаг. Вот они из-за этого и поставили. Они застолбили территорию именно по морскому праву, на дне континентального шельфа. А если мы Зайдем. Так, КРФ, статья 67, по-моему. Наверное, не все знают, я быстро покажу. Читаем внимательно, если кто не вчитывался и не знает. Статья 67, пункт 2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. Континентальный шельф, если вы найдете определение, это территория на расстоянии 200 миль от береговой линии, то есть это дно морское или океаническое, и в исключительных экономических зонах. Если вы не живете в, в, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, то как вы можете жить на дне морском? Вы мне можете разъяснить? И поэтому, когда э, живые мужчины и женщины приходят в так называемые суды, они четко заявляют: а вы тут вообще никто, и звать вас никак. Вы, мы сейчас находимся на суше, а ваша юрисдикция распространяется только на дно морское исключительно экономические зоны. Так, ну вернемся к волеизъявлению. Это вот связано с индексом, то, что я рассказывал. Потому что мы сейчас ищем индексы, которые были вот в Советском Союзе, был 626. То есть это индекс суши. А в Ирефии это уже 628. Казалось бы, какая-то мелочь, а правовое поле уже совершенно другое. Право суши и морское право они, они имеют совершенно разные подходы, права, обязанности и т.д. т.п. Это тоже надо все изучать. Ну а дальше вот волеизъявление. Это я задаю четыре вопроса так называемому суду. Является ли он суверенным, имеет ли безграничную ответственность? Ну а дальше, ну, буквально, я хочу. Чтобы с момента получения данного волеизъявления ответы на вопросы были даны в письменном виде, ну и так далее. А дальше прописываем так называемые закрывающие записи. Это и UCC тут использован, универсальный коммерческий кодекс, то есть вот, который как раз по морскому праву, по коммерческому праву действует. Так называемые оферты. Здесь использованы, то есть мы отрицаем любые оферты без акцепта. Без оборота на меня – это уже вексельное право. Без оборота на собственность и имущество – это уже естественное право. Нет контракта и все остальное. но ну, это вы, наверное, уже видели. Но, в общем, я вас не признаю, у меня с вами контракта нет и сохраняю за собой все права. А в случае невыполнения взятых вами на себя обязательств, ваши действие будет расцениваться как мошенничество. Есть такой канон, который гласит, что любое должностное лицо, увлеченное в мошенничестве, само изничтожается. И вот я еще не тестировал, но я попробую, наверное, протестировать в скором времени. Именно с черной мантией. Я попробую сказать, что ваши действия похожи на мошенничество. И посмотрю на ее реакцию. По идее, она должна просто самоудалиться, как говорится, из зала или матью снять, не знаю. Ну, это все тестируется. Я практик, я стараюсь это все на практике проверять. На вопрос ответил? Да. Дальше вопросы. А это должно быть обязательно красной пастой написано, да? Цвет красный – это приказное право, то есть я приказываю. Фиолетовое действует только мой закон, Синее это морское право, это когда заключаются договора, черное вообще ничего не значит, пустышка. То есть почему везде требует именно синий, либо черной ручкой заполнять? Потому что вы, по сути, создаете вексельное право. Вы буквально, не вексельное право, вы простой вексель создаете, подписывая любую бумагу синей ручкой. Они просто ниже ставят роспись, и все, и простой вексель готов, где тот, кто выше стоит, это вы, это вы должник. И по сути, это долговая бумажка, и есть та самая ценная бумага, то есть та самая денежка, не бумажный суррогат, денежный суррогат под названием «Билет Банка России». Это уже давно доказанный факт. То есть это не денежная единица, это не платежное средство, это, бумаг, это денежный суррогат. Биллён банка России, а на сам, настоящие ценности вот они гуляют в виде простых векселей, те самые бумаги, которые вы везде и всегда подписываете. То же самое согласие на обработку персональных данных, согласие там на вакцинацию, либо поход на выборы. Везде, где вы ставите роспись, это создается ценная бумага, потом, которую они, как говорится, имитируют, выпускают и запускают на, в, это, в торговлю на биржах и т.д. и т.п вот это и есть самые настоящие деньги так а как остановить демонстрацию алло а, антон там наверху у тебя завершить демонстрацию Так дистанционный дополнительно записывать, оптимизировать, копировать не вижу. А вот нет, нашел красным. Все, да, все. друзья, давайте э, так. Юлия хочет да, спросить? Да, у меня вопрос. Э, вот э, говорится, что у живых прав больше. Вот я сегодня была в Сбербанке, и, э, соответственно, открыть счет дебетовый или кредитный. Можно только на паспорт Российской Федерации. Вот живой вы придете, вы не можете открыть счет, правильно? То есть, даже, ну, то есть а, где хваленные права живых, если мы даже счет в банке открыть можем? Это первый а. вопрос. Так давай я на, на него сразу отвечу, а то я да. потом забуду. Смотри, все верно, живо, живых мужчин и женщин система не видит. Это на самом деле так Потому что ни в одной юрисдикции Они там не прописаны нигде Ни в Конституции, ни в Уголовном кодексе Нигде вы не найдете живого, Даже вообще просто мужчину и женщину Их там нету Поэтому они говорят Покажите паспорт, покажите документ Удостоверяющий личность То есть маску, персону Им, Личность именно произошло От слова личина, то есть маска И соответственно Любое взаимодействие системы Возможно только через эту маску это вот маскарад это натуральный, факту, вот, вся, вся, вот, вот это вот, да. как говорится, вся жизнь игра, вот они буквально, это, они везде об этом говорят. Вся жизнь игра. И ну, вот вот по этот... факту, по факту, живой не может открыть, например, счет, правильно? Живой не может а, купить билет на самолет, как живой, ну вот просто Может, машине. может, покупают и путешествуют, посмотрите. Вы лично, не... вы лично это делали? Подожди, не прибивай, пожалуйста. Нет, я лично еще не делал. У меня просто руки до этого не доходят. Но я точно знаю. Мне присылают множество примеров и доказательств. Угу. Билеты, по какие, по какие документы при этом используют? То есть живой мужчина и женщина, они в принципе могут как как суверены, как независимые самодержавцы. Вот раньше все были самодержавцами, каждый сам себе был хозяин. А потом они начали вот это вот холопство придумали, рабство и т.д. и т.п. и получается у нас вот государство над словом государь и получается все кто граждане они по сути холопы все кто признает себя гражданами они по сути вот холопы и соответственно чтобы э, чей-то холоп поехал это, в это государство другого холопа ему нужно какой-то документ доверительный выдать правильно чтобы его идентифицировать это мой холоп и как говорится это моя корова и мы ее доим типа того. Вот. А, есть такие... а вот когда ты осознаешь сам себя суверенным, самостоятельным, ведь есть, есть же всякие племена пуштунов там и так далее, которые вообще не признают ни документы, ни паспорта, ни полицию. Они сами себе хозяева и сами при оружии всегда. Так вот, Николай Буров из Беларуси, он даже создал, там они совместно создали свое государство. И он давно, еще два года назад, мы с ним разговаривали, он сам себе выписал документы, сам их пронумеровал, как посчитал нужным. И по, по этим документам путешествует. Сначала на автобусе, потом на поезде, потом он э, пересек границу. То есть не только вышел из Белоруссии, но и зашел в другое государство. Но он очень, как говорится, юридически грамотный и очень мощный правовед. А есть люди, это было два года назад, сейчас мне присылают примеры, где... Милия! Кто там простите, причит... простите. Бывает. Так, мы все здесь, не волнуйтесь. Так, есть мне сейчас присылают примеры, когда люди создают общины. Вот сейчас все приходят к общинам, потому что община, она является надгосударственной структурой, в кавычках структуры, потому что община созданная именно живыми мужчинами и женщинами. Это вообще международный, можно сказать, планетарный уровень. Потому что истинные хозяева земли, по всем, даже по Библии, это вот именно мужчины и женщины. И когда общину создают живые мужчины и женщины, они вправе сами себе и вести и, и собственный реестр брака-разводов, и собственный реестр учета автомобилей, и госзнаки сами выдавать, и учет рождения, там, смерти, и, и, и домовая книга. И, уч и учеты, и даже банки свои создавать. Ну, про банки не знаю, но, наверное, могут. <с> Потому что все возможно. А вот то, что они создают свои собственные документы, это я видел. И по ним путешествуют. И мне билеты, мне, мне у меня уже вот это множество примеров. На вопрос ответил? Ну да, интересно участникам послушать. А, насчет генетического паспорта ДНК. Вы говорите, система не видит живых. То есть получают люди генетические паспорта, в которых написано. Живой мужчина с а, именем собственным таким-то. Вы себе собираетесь такой паспорт делать? И не считаете ли вы, что он вам а, поможет а, в системе лучше а, чувствовать и с системой взаимодействовать? Вопрос ясен, отвечаю. Смотри... Я вообще изначально, когда с темой живых познакомился, я для себя решил, что я буду стараться действовать живым словом. То есть я себе ни одной бумажки по теме живых еще не сделал. То есть у меня ситуация, как у всех обычных 99,9% так называемых, кавычках, граждан, физических лиц Российской Федерации. У меня есть бумага под названием паспорт, но у меня просто совершенно другое сознание, что это такое и как этим пользоваться. У меня есть четкая линия разграждения. Вот там паспорт, а вот это я. Соответственно, я стараюсь действовать здесь живым словом. По поводу Многие... тут же каждый сам себе на уме, как говорится, сам себе суверен, сам себе этот по принципу самоопределения. Кто как хочет, так и называется. Одни называются человеками, другие мужчинами, другие там называют... Суверенный советский человек, что-то такое там, ну, такие -таки вот винегреты. И когда с ними начинаешь разговаривать, они ну, некоторые осознают, некоторые не осознают, что они говорят, потому что до каждого слова можно докопаться. До да, смысловой нагрузки этого слова. Так вот, в теме живых очень э, это очень разнообразная тема, и по сути каждый сам по себе, но все движемся в одном направлении в сторону воли и э, счастливой жизни, скажем так. По поводу ДНК паспорта. <къем> Я стараюсь ничего не использовать, все, что связано с кровью. То есть в теме живых есть... Э, некоторые ставят печати, некоторые ставят роспись, некоторые ставят автограф, некоторые ставят подпись. Это совершенно разные вещи. Автограф, роспись и подпись. А, некоторые ставят печать там свою делают, а некоторые ставят отпечаток большого пальца. А, ну, это как... По канонам, в канонах прописано, что наивысшей печатью, э, по-моему, мужчины и женщины является именно отпечаток большого пальца. Или там нескольких пальцев, я уже не помню, надо перечитать. Вот. Я стараюсь э, свои отпечатки нигде не оставлять. Ну, потому что у меня изначально какое-то отторжение пришло по этому поводу. А уж тем более протыкать себе палец и делать это именно кровью. Ну, многие делают это именно чернилами там, либо ручкой черкают, потом моют. Вот. А делать это кровью тем более не хочу. Терять свою кровь кровь, по сути, это душа, то есть это жизненная энергия. И терять свою кровь у меня нет желания. По поводу ДНК. Вообще, я эту тему давно услышал, примерно полтора года назад. Но я решил подождать, понаблюдать, у меня как бы делов о, выше крыши, и я это, стараюсь, во-первых, семь раз отмерить, потом что-то сделать, а потом, как говорится, семь раз примериться к тому, чтобы что-то сделать, а потом уже только сделать. Ну, в принципе, такой примерно. Так вот, я ждал, пока будут первые результаты по этому ДНК, и, во-первых, у меня было отторжение, что не надо никому своя ДНК, как говорится, отдавать, тем более опять протыкать свое тело, чтобы кровь забрать и т.д. и т.п. Так вот, мне однажды скинули примерно, ну, даже несколько примеров вот таких, так называемых, генетических паспортов. Это когда живые пытаются, как говорится, внести себя в реестр системы, как живых. Но когда мне прислали примеры вот этих паспортов, я ужаснулся, потому что там написано, Живой мужчина, там, хозяин имени такого-то, внесен в реестр лиц. То есть, внесен в реестр лиц. А лицо – это маска, лицо – это персона. То есть, его внесли как персону. В каком а месте я... вы это видели? Это секрет. Нет, в самом паспорте такого не пишут. Пишут. Нет. В некоторых пишут, в некоторых нет. Вот кто посообразительнее, они свои собственные бумаги составляют. Кто на самом деле самодержавец, самостоятелен, суверен, вот тот э, никогда не использует чужие бумаги. Mm -hmm. Вот когда это, ну простейший пример, когда мне тут, когда, сейчас скажу, 13 дней назад пытались четвертый раз сдать психушку, э, я, я там разъяснил им, сказал им, не, ну все ясно, короче, оснований нет, пиши отказ. И подсовывают мне эти квиточки, э, ихние бланки. Я говорю, а зачем вы мне свои бланки... Давайте чистый листок, я сам от руки напишу. Я дееспособный, я могу сам составить свой собственный документ. Они мне выдали красную ручку по моей просьбе. То есть я им не просто волеизъявление, я им еще и приказ написал. А там я четко написал. Требую незамедленности... А, я хочу, чтобы меня немедленно освободили... Отпустили на волю и запрещали бой, медицинское вмешательство, ну что-то такое в этом роде, ну есть это, сырокопия. Красной ручкой нарисовал и закрыл на саммитной записью там в правом нижнем углу, то есть за собой оставил да, требование кредитора, скажем так. Вот, и соответственно, если вы когда-либо, это очень опасная тема по поводу ДНК паспорта, я, я вот к чему веду. Будьте осторожны. Мне присылали именно те документы, которые система подсовывает так называемым самостоятельным в кавычках живым, которые ведутся на вот эти разводки системы, им подсовывают бумаги, они не читая, расписываются, сдают кровь, а потом ужасаются от того, что там написано. Когда я это увидел, я переправил, ну, сообщил хозяину вот этой бумаги, говорю, а ты, ты вообще читал, что там написано, чтобы внесли в реестр лиц с ДНК, причем? То есть уже не открутишься. Ну и все, он тоже ужаснулся. По идее, нужно составлять свою бумагу собственную. Вот есть те, кто так делает. Вот у них, ну, я не знаю, по идее, не должно быть проблем. То есть они четко, они не просто делают генетический паспорт, то есть сопоставляют, ну, это как получается, привязка именно. Душа же в теле а, и ДНК в теле. И когда вы вот это ДНК прописываете, заявляете в системе, что это не персона вот с этим ДНК, а не вещь, не табуретка говорящая, а именно живой мужчина вот именно с этим ДНК, вот тогда, по идее, в этом реестре все должно быть четко зафиксировано, что да, действительно, пришел живой, дееспособный мужчина, составил свой собственный документ, предоставил кровь своего собственного физического тела, добровольно, по своей воле, и пожелал сообщить об этом своей воле системе. И, по идее, система должна зарегистрировать его именно как живого мужчину, дееспособного На вопрос ответил? Да, на этот вопрос ответил. Я так поняла, что вы пока не планируете себе этот... Я да? нет, я нет. Я сто раз mm -hmm. померяю потом что-то сделаю. Mm -hmm. Ну вот смотрите, еще вытекающий отсюда же тогда получается вопрос. То есть вот вы себя системе называете живым, но система вас хватает, тащит в кутузку, несмотря на то, что вы себя изъявили живым, тащит в психушку и так далее. То есть получается, что опять-таки в техническом плане все равно они не хотят ничего слушать про живых. Меня брали в полицию за то, что я отказалась в Ашане маску одевать. И я им везде говорила, 6 часов меня держали. Я живая женщина, фамилия имя, отчество не скажу. И они мне говорят, уважаемая живая женщина, пройдемте писать протокол. Мы вас нашли. Здравствуйте, Архарова Юлия. Понимаете? То есть, даже срать они хотели, но то, что ты называешь себя живым человеком. Они просто не Подожди, понимают. подожди. А, а, а ты а когда, а когда они тебя назвали Архарова и ты что? Я, ты... я не Архарова. Они говорят: идемте, идемте. Мы вас по биометрии, по фотографии нашли и слечили Пройдемте. По биометрии, то есть они на да. телефон сфоткали и все, Нет, да? Нет, не сфоткали. Они взяли видео с камер наблюдения в Ашане. Даже так. Да. Сейчас такая система. У меня там знакомая работает, и она мне говорит: Юльда, у нас Вся Рязань в камерах, и все лица сейчас сплошная биометрия. Поэтому как бы даже ты можешь не говорить, ну, свои паспортные данные, они тебя все равно пробивают, твое физлицо по паспортным данным. И после этого подали в суд, ну, я там в суд две оферты писала, в результате сейчас дело закрыли, просто они им отправили. Но ну, то, что вы говорили в самом начале, я полностью ваши слова подтверждаю, то есть судья отписку написал и обратно им этот протокол отправил. То есть, э, подожди, подожди, подожди. По -по протокол ты как заполнила? Ты там что-то Я что не заполняла. Я отказалась от росписи. И когда мне из полиции прислали протокол, я его отосла обратно, сказала, что не акцептирую, не получено. Прямо на этом квиточке. Персона не найдена, без оборота да. на меня и т.д. и т.п. Да, я с регистрации сняла свою физлицо еще в ноябре. То есть оно по факту на моем адресе не проживает. Вот. То есть я это с чистой как бы сделала. Ну, так или иначе, то есть опыт тоже такой есть. Молодец! Но... Говорить даже живым, не говорите, да, все равно хватают под руки белые и тащут. Подожди, Я, это ясно вопрос. Сейчас попробую ответить. А, значит, так, система действует, как говорится, как гордый ежик. Пока не пнешь, не полетит. Так вот, ее не надо пинать, ее надо наоборот учиться с ней взаимодействовать. И, скажем так, когда. Полтора года назад в Екатеринбурге я вынужденно путешествовал по стране, потому что мне дверь в квартиру вынесли. Вот она, кстати, дверь. А, да, я вынужденно полгода путешествовал по стране. И а, там пришлось заступиться за женщину, и понеслось там судебные приставы, судебные тяжбы. Ну, короче, мне пришлось часто ходить в так называемые суды. И там приставы, они поначалу меня просто ненавидели. Какой-то пришел этот живой мужчина, тут еще и что-то качает, и это, каждого пытается тут что-то назвать как-то непонятно. Короче, они меня провоцировали по-всячески. И толкали, и пичкали, там и очень злобно относились. Но через три месяца моих почти каждодневных посещений данного заведения Путем живого слова, без предъявления какого-либо документа, который говорит о том, что я живой, да, действуя только вот через эту персону под названием паспорт, мне удалось на такой уровень общения выйти, что мы там как лучшие друзья общались, ржали, анекдоты рассказывали, то есть именно через живое слово. Мало осознать себя живым. Это первый этап. Второй этап – это надо научиться вести себя как живой именно как живой мужчина кто такой живой мужчина вот определение слова живой тот кто живой это тот кто постоянно меняется и саморазвивается все что саморазвивается развивается и постоянно меняется это живое вот растение, оно растет, оно развивается, оно саморазвито. Постоянно развитие идет. Меняется. Меняется и развивается. Вот оно живое. Соответственно, нужно постоянно всему и всегда учиться. Я, раньше у меня были враги, раньше у меня были соперники, раньше я именно боролся, раньше я именно воевал, а потом я осознал, что нету ни врагов, ни там, ни борцов не ринга не татами не кимоно и ничего такого а есть учителя и ученики причем одновременно вот мы идем на встречу с губернатором у меня там это соратник говорит чё пойдем это вот гадину там тот то все. -то Я говорю, стоп остановись мы куда идем на урок к великому учителю. Она мой великий учитель. Я еще ни разу никогда не общался с губернатором. Я хочу научиться этому. И я пойду и научусь этому, как разговаривать с губернатором. И я научился. Я для нее был учитель, потому что она ни разу с такими не разговаривала. А она для меня. И наоборот, я в нее учился, она у меня. Учитель, ученик одновременно в обе стороны. Вот такой принцип, подход должен быть. И это к чему говорю? К тому, что да, тебя схватили, дать против тебя беспредел, но ты воспринимай это как урок, как проверку на твой статус живой женщины. Будешь ли ты себя вести в данной ситуации, как живая женщина? Или ты поведешь себя как элементарная, там, я не знаю, самка обезьяны или э, говорящая табуретка женского рода? Или пола, пола точнее, да. Так вот мне... Одевали два пакета на голову, в наручниках за спиной, пытали электрошокером, избивали по обоим бокам. Я падал со стула. Я вставал, выходил и говорил, благодарствую. Вот это называется живой мужчина в здравии и совершенно соображающий, что он делает и как он делает. И я позже вот этот принцип благодарности, благодарствия точнее, Вычитал в канонах, там, по-моему, в Божественном праве, в последней странице написано. Наивысшим проявлением веры является благословление. И оно возвращается в той же мере к, к, к, к, этому, к, вы, к тому, кто его высказал, либо к его этим наследникам. И тут же обратный пример приводится. Наихудшим проявлением веры является проклятие. Тот, кто проклял, проклятие не может быть снято, оно может только быть возвращено, когда созреет. Именно тому, кто высказал, и либо его наследникам. То есть это буквально означает, если ты про кого-то сказал, подумал, либо какое-то действие там совершил, и, то есть, негативное любое негативное действие рано или поздно, созревший, вернется обратно. Поэтому я из своих мыслей, поступков и слов исключил любой негатив, стараюсь исключить, скажем так. Поэтому, когда меня били, пытали, я выходил и говорил благодарствую. На вопрос ответил. Благодарствую. Антон, расскажи, пожалуйста, про афидевит. Так, слово афидевит буквально означает «клятвенное заверение». Оно, насколько мне известно, сейчас идет версия, что оно вышло из морского права. А недавно, месяца два или три назад, я смотрел старый, какой-то не советский, а американский фильм про трибунал где-то 46-47 года, когда нацистов судили. И там пришел один из свидетелей, точнее не свидетеля, а представитель свидетеля. И он принес с собой бумагу. И он так прям так и зачитал. Афидевит. Такой-такой-то свидетель клятвенно заверяет, что он присутствовал там-то, видел то-то. В общем, вот афидевит предъявляется суду. И суд его принимает, как показательское свидетельство. Потому что неопровергнутый афидевит, так называемые свидетельство, данные под клятвой. Опять же, что такое клятва? Почему я не использую слово афидовид? Стараюсь не использовать и вообще не хочу его использовать, потому что это очень опасное слово, потому что буквально оно означает: я клянусь во всем. Вот любая клятва, любая присяга, она содержит слово я клянусь. И афидовид тоже, по сути. То есть любой аффидовид, он должен быть э, написан под присягой перед Творцом. А когда вы приносите клятву, э, это буквально означает «я клянуся», то есть кляну сам себя. «Прокляну сам себя», если что-то сказанного или написанного ниже является неправдой, или либо неистиной. И отвечать будете перед Творцом в первую очередь. Соответственно, любая клятва, любая присяга – это есть… Э, проклятие самого себя если вы не исполните то что там написано все полицейские все судьи все должностные лица которые принимали присягу либо клялись они по сути нарушая законодательство хватая вот как только что предыдущая собеседница говорила нарушая законы и все нормы права по сути сами себя проклинают а насколько я уже озвучил любое проклятие оно рано или поздно вернется к нему же вспоминаем фильм «Ночной дозор», то ли первая, то ли вторая часть. Там очень мощная зрящее, зрячая, она прокляла сама себя. Ее никто не мог найти. Они не могли понять, кто ее проклял. А она сама себя прокляла и создала очень мощную воронку. Вот то, что в фильмах нам показывают, там, если очень внимательно приглядеться, то там стопроцентная правда. На вопрос ответил? Да, я просто знаю, что с помощью афидевита пересекают границы и используют его, его вместо паспорта. Это, это, это реально, это возможно, но к афидевиту нужно относиться очень аккуратно. Прежде чем, как говорится, его написать и запустить вход, вы должны осознавать, что все, что там написано, чтобы не получилось так, что вы написали, применили это все, сделали, совершили поступки по этому по афидевиту, а потом оказалось, что вы где-то там запятую забыли, или, скажем так, смысл подменили, и, или осознали, что этот смысл имеет совершенно другое значение. И если вы начнете осознанно пользоваться этим афидевитом, либо где-то всплывет, что вы в этом афидевите... Э, Написали неправду либо не истину, либо пытались каким-то образом этим офидевитом кого-то ввести в заблуждение, то вы сами себя накажете. Э, точнее, ну да, сами себе, либо сами себя, либо творец вас накажет. Угу. Антон... Поэтому это очень, как говорится, очень аккуратно с этим документом надо быть. Понятно. Там вопросы пишут в чате. Может быть, ты пролистаешь, почитаешь. Давай. Ого. Так, пятерочки, пятерочки. Так, Антон, благодарствую, благодарствую. Интересно, так, а судьи мертвые или живые, которые отбирают у людей жилье по-настоящему? Значит, так, нет никакой несправедливости. Нигде, никогда и ни в чем я я верующий я это точно знаю я знаю что на все воле творца и все что с людьми происходит они получают не по заслугам как говорится а они получают именно те уроки которые им необходимы в данный момент по запросу их не души а если как только они осознают что это уроки они тут же увидят услышат и осознают что у них есть все абсолютно инструменты для того чтобы справиться с решением данной задачи, данного урока. Ну вот такой ответ. А по поводу судьи мертвые или живые, ну это не знаю. Вот король Елена Петровна де, вела себя как живая женщина, я поэтому ей спросил, говорю, вот говорю, у меня перед глазами живая женщина по всем признакам. А вы говорите, что вы должностное лицо и, фами и называетесь фамилией, именем, отчеством. Так вы кто, говорю? Я говорю, а я могу к вам обращаться по имени Елена? Она говорит, нет. Значит, вы еще раз подтверждаете, что вы должны лицо. Она говорит, да. Ну вот они это стараются, Ну это тоже можно, как говорится, предъявить. Потому что, ну по сути, я и предъявил, только так, аккуратно, без предъявок, как говорится, что она выглядит как живая женщина и ведет себя как живая женщина. И по всем признакам внешним живая женщина. А, а всех пытаются убедить, что она фамилиями отчество, да, да еще и это при должности какой-то. Ну, они вот всячески пытаются это. Поймите, тут действует принцип самоопределения. Назвался судьей, значит, согласно статье, пункт 54, статья 5 УПК РФ, судья это должностное лицо, полномочное совершать правосудие. Должностное лицо, то есть маска, уполномоченная, то есть у нее должны быть документы, подтверждающие полномочия, совершать правосудие, то есть она должна доказать, что она это, на самом деле судья по законам РФ, а там как минимум 18 документов она должна предоставить. Если она ничего не предоставила, ну, тогда какое доверие к нему может быть? Логично? Вот и сами думаете, мертвые они или живые. Разве живой будет так себя вести? Так, как звук включить? Ну, наверное, уже разобрались. Так, надгробные надписи не обязательно заглавными. Как попросите, так вам и напишут. Зайдите в Яндекс.Фото и наберите в поиске надгробные надписи. Это в России, а вы посмотрите за рубежом, откуда все и пошло. Там в основном капс -локом все пишется на надгробных надписях. Так, профессия программиста вам пригодилась в жизни? Да. Я сейчас могу очень наклепать такое. И Java, и action ActionScript, и Pascal. Ну, много языков знаю и сайты создавал и программы свои писал. Типа Google Карта, там Дубльгис и все остальное. И парсингом занимался. Много чего делал. Ну и сейчас вот, в принципе, занимаюсь правозащитой и очень помогаю знания именно компьютера, потому что постоянно надо что-то сканировать, печатать, видео монтировать, обрабатывать звук, видео, видео и все остальное. А так еще и параллельно у меня за 25 лет отремонтировано более 5000 компьютеров, восстановлено. А потом со счета сбился так если на телефоне то в левом нижнем углу нарисованы наушники выбираем вызов через интернет а ага, так я не отдала свой советский паспорт молодец молодец а многие отдали а я а мы даже знаем что многие должностные лица высокого ранга до сих пор имеют на руках советские паспорта и даже как они эти, партийные книжки столь, как они назывались-то, я уже забыл. Партийные билеты, во. Так что они они ждут, ждут. А вдруг СССР 2.0 вернется. Так, можно веселем закрыть коммерческий кредит безработному. Я кредитов не брал и как бы эту тему мало изучал. Вам нужно выйти на тех живых, которые уже которые <смех> вот так вот в этих кредитах. И, насколько я знаю, в вексель, Векселем идут уже сейчас и, именно вот тестирования многочисленные по поводу, как с помощью индосаммитной надписи перевести всю оплату на то должностное лицо, кто расписался с другой стороны. Народ тестирует. Посмотрите канал «Товарищ Сталин 2.0». Это Андрей из города Пермь. Вот он индосаммитную надпись конкретно тестирует. Так, чина от возможно. Так, всем добрый вечер. Привет. Попросил оставить, но мне продырявили его. А, советский паспорт. Ну, дырочку сделали. Так надо было вообще не показывать его. Не знаю, где и все. Так, Антон, где можно ознакомиться с темой, о которой вы говорите? Ну, тема живых. Набирайте в интернете. Живой в суде. Вот я набрал там 2 миллиона видео, вам, вам на 2 месяца хватит как минимум смотреть, не пересмотреть. А еще статьи, а еще множество, э, вот те слова, которые я произносил, оферта, вексельное право, индосамент, каноническое право, божественное право, естественное право, вводите поисковик, картинки, видео, все ищите, читаете, О, вам на всю жизнь хватит. До сих пор разбираюсь, не могу разобраться. Но мы так все параллельно идем, и нас все больше и больше. И а раз нас все больше, у нас знаний больше. И, соответственно, один протестировал, сообщил другим, уже все знают, что так можно. Поэтому, ну, как говорится, тема живых набирает мощь. У меня на канале много видео на тему живых. Всего около 300 видео. Но вот за последние 4 месяца именно на тему живых. Так, а нужно ли как-то документально через нотариусов себя делать живым или достаточно устно говорить? Ну, про нотариусов, почитайте закон о нотариате, там есть удостоверение факта нахождения в живых. Многие так делают, и этим путем идут. Также там есть удостоверение тождественности, это когда вы печатаете там фото, либо портрет, либо полный рост, оформляете типа, это в виде, как ну выглядит как доверенность, только с фото, и там нотариус пишет, что удостоверяет тождественность того, кто ко мне пришел с, с фотографией, которая здесь вот напечатана. И по сути, вот по такому документу можно и путешествовать, и за границу, если переведете на английский язык, а также нотариально Все, можете без заграна, без паспорта Вот поэтому вот по тождествуют путешествовать по миру Но, опять же, это регистрация в системе Они там пишут, они там очень любят Они пишут фамилиями, имя, отчество, гражданин И, и за, это, требуют, чтобы писали именно синей и си, си, черной ручкой Хотя мне удавалось именно у нотариуса и красные, и фиолетовой расписываться и именно так как я хотел поэтому тут э, вы осознаете вот тоже главный момент если у вас есть воля все крутится вокруг воли если вы э, если у вас есть воля то вы вольный человек если у вас нет воли вам не только не то что маски и персоны вам и налоги и штрафы и все что угодно понавешивают. и в камеру по и в психушку это незаконно все зависит от воли. Ну, вот меня в психушку помещали, но не кололи, не пичкали. А четвертый раз, вот, 13 дней назад отвезли и, и не, не смогли поместить. Потому что живым словом сам себя стоял. У меня все изъяли. Телефон, э, э, ручку не давали, карандаш не давали, бумагу не давали. Ничего не давали. Только живое слово. Вот, как говорится, усы... Руки и живое слово. Все. не вот я живым словом сам себя отстоял. А потом, как выяснилось, они еще там пытались наркоту в мочу подлить, двух свидетелей вызвать, что-то там... Ну, очень много чего себе наговорили. Ну, в общем, меня в любом случае хотели закрыть в камеру. А так получилось, что все участковые, все полицейские, все от меня отказались. Да ну его нафиг, что с ним связываться, потом хрен знает, от него отпишешься, короче, все это все отказались. Вот так, про нотариуса, ну вот я этого не делал ничего, живым словом действую, я, я просто я три года назад для себя поставил цель, вот если вам вдруг по голове стукнут, вот у вас все там, допустим, вы набрали себе там паспорт суверена там. Какой-то афидевид, там, от нотариуса нахождения в живых, там еще, еще, еще, короче, короче, целый КАМАЗ у вас вот этих документов. Все, стопудовый, стопроцентный доказательство, что вы живой. И целый КАМАЗ таких доказательств. Вы идете такой по улице, за вами КАМАЗ едет, да? Ну, уже смешная картина. Так вот вам бац по башке дали, там, допустим. Вы очухались и стоите это, ну, голышом перед стенкой. И вот, вот перед вами автоматчики. Мы тебя расстреляем, если не докажешь, что ты живой. А где КАМАЗ? Где бумажки? Где ручка? Где бумага? Нет ничего. Есть только голос и знание. Вот попробуй сам себя отстоять, чтобы тебя не расстреляли. Так вот, психушки, психушке, когда меня удерживали 62 дня, мне не то, что бумагу, мне не, и ручку не давали, и карандаш не давали, а в туалете даже туалетной бумаги не было. Вообще не на чем писать. И не, не то, что не на чем, нечем. Извините меня, и потереться даже нечем. Нашел выход через живое слово. Сначала карандаш появился, потом бумага, потом ручка, потом штук 20 ручек, потом папка, потом я вот с такой вот это, э, с, <с, <conversation> с офисной папкой ходил там. там и кодексы, и все появилось. И передачки пошли, и свидания, и звонки, и все наладилось. Вот это живое слово. А вот если вы будете надеяться на бумажку от нотариуса, у вас вряд ли это все получится. Можно еще спросить, живое Слушайте. слово это, но ну, это просто обычное как-то общение, да, и мягко как бы, ну грубо сказать, да, втираться в доверие. Но вот чтобы человек начал тебе доверять, да, или это все-таки приведение каких-то им законов и каких-то все-таки умственных доказательств? Что такое живое слово? Это это культурное вежливое общение на равных сейчас попробую рассказать ну можете у меня на, на канале посмотреть как я общаюсь и разговариваю со всеми а, совершенно одинаково один и тот же подход ко всем неважно кто передо мной полковник а, дам, я не знаю маленький мальчик или, или там какая-нибудь женщина пожелаем Ним без разницы со всеми разговариваю одинаково на равных уважительно культурно вежливо без матов без руганий без перехода на личности а, с Скажем так, если мне что-то нужно, то я на этом настаиваю, то есть проявляю свою волю Если я вижу, что человек как-то начинает реагировать негативно, я останавливаюсь ну, То есть реагирую моментально на каждую реакцию человека И разговоры всегда получаются разные за счет того, что все люди разные Ситуации разные, события разные, погода вокруг разная, время разное все разное, все меняется Поэтому именно вот живое слово, оно потому и живое Потому что оно подстраивается под все, скажем так, атрибуты, события, состояния и вообще все, что происходит Каждый разговор уникальный, поэтому он живой И он строится моментально, мгновенно, импровизированно, без всяких планов, заготовок и т.д. т.п. Ну вот как-то так ответил на вопрос вот сейчас да, я разговариваю ну... живым словом привожу примеры на на лету и, то есть я не готовился я не продумал это я вообще сидел монтел, монтировал видео мне сергей позвонил говорит давай через это через 40 минут встречаемся но мы-то свободные слушатели а там если надо что-то доказать то в любом случае надо как-то это законы э, все-таки в памяти это знать однозначно желательно но не обязательно у меня еще в связи с этим э, вопрос. Э, на самом деле, тема такая настолько обширная и настолько действительно это много надо знать и законов и пересмотреть. А э, э, э, что-то знаете по поводу э, даты вот марта месяца, это 21 -го года, что мы как бы можем не успеть? Так, Оксана, да? Ну, не успеть в том плане, что как бы что-то доказать. там. Все, вот, все, остановись, прекрати эту рождение. панику, я сейчас разъясню. Стой, я, я, я, я с ним вопрос, сейчас отвечу, вот, прекращай. Я, я тебя останавливаю, потому, потому что сейчас ты поймешь, почему. Темой живых я занял, это, интересуюсь почти три года. Но до этого я постоянно всем всегда интересовался. Я читал научные статьи, там всякие предсказания и т.д. и т.п. Все, всем интересовался. Так вот я тебе скажу, что за последние 15 лет, что я только не слышал. Вот таких вот фраз, все, 17 марта последний срок, надо всем бежать неизвестно куда, неизвестно что делать. Но если вы не сделаете, будет всем кирдык. Короче, апокалипсис настанет. Бойтесь и давайте что-то делать. Это, всем эту новость распространяйте, делайте репосты. Да вы и так сделаете, потому что вы уже напуганы, вам страх в голову внедрили, все, вы это и так, этот весь страх, короче, будете клонировать всем в мозги. Вот ты мне сейчас пыталась свой страх в мой мозг это клонировать. Так вот, Нет, поясни. это не страх, и это не про конец света, о которые раньше много раз говорили, да, и там людей нагняли страха. Я говорю о том, что цифровизация сейчас произойдет настолько, что мы документы свои никак не сделаем, уже не будет этого выдаваться на руки ничего и никому. Все будет оцифровано. Вот только в этом лишь плане, и больше никаких других страхов. Хорошо, давай конкретно, вот сейчас разберем, вот это страх на самом деле, или это реальный, ну, как скажем, так называемый критический срок. Давай мне расскажи, что произойдет утром 18 марта? Я еще раз говорю, я не знаю точно, что там произойдет, я единственное, что знаю, что сказали, будет оцифровка, и якобы вы не сможете доказать. Но насколько нам нужны бумажные доказательства? Вот это непонятно. Ты только, это... Что перефрази... Подожди. Ты только что перефразировала мою фразу, иди туда, не знаю куда. Ты сказал, я не знаю точно. Но я знаю только о том, что говорят о том, что вот вы не успеете сделать на бумажных носителях себе документы. Вот и все. У тебя что, нет документов на бумажных носителях? Но э, в ЗАГСе там что-то недописано, РСФЦР или там что-то надо. Вот я до конца про ЗАГС не понимаю, что надо успеть именно в ЗАГСе э, документ какой-то переделать. Ну, свидетельство о рождении там что-то не внесено. У всех по-разному. У кого-то там до национальности не внесены, у кого-то РФ не внесено там или Стоп, РСФЦР. стоп. Оксан, вот тебе вопрос, вот серьезно. Вот зачем ты говоришь о том, чего не знаешь? Ты уже не много... Я и пытаюсь узнать, спрашиваю, так это или не так. Есть ли смысл бежать или нет смысла узнавать и штудировать эту тему? Ты несколько раз сказала: я не знаю, наверное, может быть, и т.д. и тп. Вот ну, опять, если я знала, опять Я знала, я бы не спрашивала. Вот. Так я тебе поясняю. Я даже знать этого не хочу. Потому что в этом посыле есть конечный срок. Еще раз повторяю, в эту, в эту новость. В эту, в, эту, в эту дату вложено Ну буквально С вас со всех собирает гавах так называемый Ощущение страха Вы поймите, что везде во всем нужен баланс Так вот, так называемые Темные силы, если они существуют Конечно, у них скорее всего возник Дисбаланс в темные, в Скажем так энергии И чтобы стабилизировать Либо перевесить на свою сторону Они вот такие вот мысли внедряют какими-то датами, сроками 2012 год и апокалипсис и все остальное. Срочно надо бежать, особенно любят бюджета одного гражданина под конец года или начало года. И ТД и ТП. Я за 15 лет таких вот историй слышал миллионы и постоянно кто-то звонит, пишет, присылает, что э, надо срочно то-то то-то сделать. Непонятно зачем, но надо всем слить и срочно, иначе кердыкся. Я сразу вижу, что там страх зашит. Это попытка спровоцировать на страх. Я эту попытку твою пресекаю в отношении меня и всех остальных. А ты все равно ее навязываешь через слово «не знаю». Вот э -э неизвестность, она тоже пугает. Вот тебя запукали неизвестностью. Ты не знаешь, что там будет. Но дату знаешь. Все. Привязка есть, якорь есть. НЛП знаешь, что такое? Ну, не, не скажу. Точно не расшифрую. Нейролингвистическое программирование. Через определенные слова там ставится якоря через страх, через опасения, через инстинкты на, на, на, можно заставить человека сделать определенные действия. Угу. Ну я меньше, меньше года изучаю документы, поэтому а, дата, она, естественно, она светится в интернете. Поэтому такой вопрос и возник. Это же не говорит обязательно о том, что это страх сумасшедший, прямо из-за этого. Вот я тебе расскажу, что я знаю про эту дату. Но я поняла вашу позицию, да. Но... Нет, нет, ты еще не, ты не знаешь мою позицию. Ну, в основном, да. Но я еще тебе не рассказал, что я знаю про эту дату. А про эту дату, единственное, что мне известно, что 17 марта 2021 года заканчивается 100-летний траст, что-то там СССРов, что-то такое. Вот тоже до конца не знаю. Вот и все. Окончание очередного траста, столетнего. И что там надо бежать, куда-то успеть, в какой-то ЗАГС? Зачем? Благодарю, я поняла. Я хожу в ЗАГС тогда, когда мне нужно, когда я захочу, а не тогда, когда меня запугали. Ясно? Да, все понятно. Во. Это так, связано читаю. с активами граждан СССР, наверное, с этим. Слушайте, То, что... вам никто никогда не даст добраться до активов СССР и до этого своего там этого безличного металлического счета. Вы через эндосаммитные надписи можете пересылать все претензии, которые к вам предъявляются, точнее, к вашей персоне, э, на этот счет. То есть возьмите его вот там у такой-то персоны, у нее там почти бесконечный счет. Все. Но в наличку вы это никогда не получите. Поэтому бегать за так называемыми нулями без единички, которые вам никогда не достанутся, я не вижу смысла. Я не хочу свою жизнь тратить на нули и на дырки от бубликов. Я хочу трудиться во всеобщее благо, чтобы мы все с вами стали жить намного лучше. Не за счет нуликов, которые где-то там за счет СССР и кем-то заработанными, что-то сделал, когда-то кем-то созданное. Вот так вот раз, и взять, и получить наследство, на халяву. Вот я добрался, все. Я хочу сам свое создать. Что я и делаю. Я снимаю видео, я занимаюсь правозащитой. Мы сейчас с вами создаем новый, уникальный продукт. Я не знаю, как он будет называться, но вот Zoom-конференция. Я отвечаю на ваши вопросы. Я, создаю, я создатель в данный момент. Вместе с вами. Мы с вами вместе создаем уникальный продукт. Ну, не продукт, как я не знаю, ну, видео, которое будет интересно всем. Которое кому-то будет, принесет пользу. Логично. А если мы сейчас начнем вот эту дату рассматривать через страх, то нам, по идее, надо всем разбежаться и срочно эту тему изучать и за этими нулями гнаться. И хрен с ней с этой темой живых. Кому она нужна? Давайте за ноликами гнаться. Может, догоним один, а, хотя бы одну эту дырочку от бублика-то. Смысл ясен? Тут несколько раз задают вопрос по индосаммит на им надписи. Сейчас доберусь, я читаю, да. Так, где можно скачать этот файл? Какой файл? Уточни, волеизъявление. Ну да, там про волеизъявление, наверное. Как раз мы в это время говорили. Так, сейчас, секунду. Друзья, давайте так. После вебинара мне напишите ВКонтакте. Не-не-не, я, вы... я сейчас покажу, подожди. Сейчас, сейчас покажу всем. Видно? Да, да, все нормально. Так, канал Сургуднадзор на Ютубе. А, прямой эфир от 16 числа, 16 января. Вот он. Здесь комментарии под видео есть а, видео про индосамент. То есть 4 видео. Посмотрев которые, вы поймете, что такое вообще индосамент. И файл на, 80, на 85 страниц э, с полным текстовым описанием, очень хорошим, э, с картинками, с примерами. Что вообще такое Индосаммит и как его применять. Так, по поводу воли да? Так. А, ну там же, поэтому сейчас... Ой, е-мое. е, -мое. е -мое, как ее... О. Так, там же. Под любым видео, вот последнее берете, в описании есть ссылки на пакет бумаг для суда по теме живых. Есть про слово благодарствую. Ссылка. Есть про слово заявление, почему его нельзя использовать. Про подпись росписи автограф. В чем их отличие? Про зеленую универсальную печать, которую я использую. Как правильно общаться на ты или на вы? Ну и многие другие статьи есть, вот если перейти по ссылке ВКонтакте. Также есть Телеграм. Заходите, смотрите. Кому надо, обращайтесь в личку. Подскажу, где найти. На вопрос ответил? Ну, думаю, да. Так, вот там, где я указывал, там пакет бумаг для суда по теме живых. Вот там волеизъявление все. Правда, они там на тот момент, на по-моему, 2 декабря написаны еще первые там с ошибками, а последние, то есть там документов где-то 23, что ли, 23 бумаги. Так вот, последние там, там идут сединичка это то, который на первом заседании использовал, с двоечкой на втором. Так вот, к, ко времени второго заседания уже пришло осознание, что обязательно нужно использовать слова Я хочу, то есть конкретно проявлять свою волю. Ходатайство ⁇ это официальная просьба. Любая просьба может быть отклонена без объяснения причин, поэтому ходатайство нельзя использовать слово. Нельзя использовать слово ⁇ просьба ⁇ потому что она будет отклонена без объяснения причин. И нельзя использовать слово ⁇ требую ⁇ либо ⁇ требование ⁇ То есть это требование ⁇ это настоятельная просьба. Соответственно, вот это все, если вы скажете ходатайство, просьба или требование, то вы, по сути, проявите свою волю примерно таким образом. Я хочу, чтобы вы это сделали, чтобы это было сделано. Ну, если это не будет сделано, ну и ладно. Вот это ходатайство, просьба, требование. А если вы четко говорите, я хочу, чтобы было сделано так, все, точка, то оно и должно быть сделано так. Есть множество видео, и мне народ подтверждает вот эти слова ⁇ я хочу ⁇ Они очень э, большие чудеса творят. Попробуйте, протестируйте. Где угодно, как угодно. Когда заходишь в магазин, тебе говорят, а где ваша маска? А ты говоришь, а я хочу без маски. Не происходят чудеса. Протестируйте. Так, можно ссылку на ваш канал. Сургутнадзор 2 в Ютубе. Поиск в помощь. Так, здравствуй, а где без... Обозначено, что РФ зарегистрировано на шлейфе. Не на шлейфе, шлейф это <смех> совсем другое. Шельф, континентальный шельф. И не зарегистрировано, а юрисдик... Это в Конституции прописано. Юрисдикция Российской Федерации распространяется на континентальный шельф и э, какие-то там особые экономические зоны. От, открывай 67-ю статью Конституции РФ и перечитай внимательно несколько раз. Часть вторая, да. Так, Антон, здравствуй. А вы есть в ВК? Я тут один, давайте на ты лучше. Есть, конечно, тоже Сургутнадзор. Что, давайте покажу, что. Друзья, я все ссылочки на канал, на YouTube, на ВК Антонов все дам под видео. Ну, одно дело дать, другое дело учиться самостоятельно искать, потому что я вот никому не, не, это, не обращаюсь, ну, стараюсь не обращаться ни по какому поводу. Если мне нужна какая-то информация, я в первую очередь сам ищу. Заходите в контакт, пишите, Надзор. Все, вот она. Можно Слушаю. Владимир Рязань. Угу. Антон, правильно я понял, что мы должны создавать общество живых людей? Как бы, чем больше их, тем лучше. Но э, с этой точки зрения я могу так сказать, что таки, такое общество есть. Как я понимаю, именно живые люди находятся в детском саде. У них нет авторитетов. Они сами рисуют себе паспорта. Они разговаривают со всеми наравными. И они счастливы абсолютно. И они все равны перед воспитателем. Да, и перед всеми. Так что нам надо вот как, ну, в принципе, так я Христос и говорил, будьте как Боги, как дети, поэтому, ну как же, теперь надо смотреть на детей, чтобы как-то вот учиться жить, переучиваться, что ли быть проще. Вот ты мне нравишься тем, что ты, да, ты очень простой такой, живой человек. Но вот волеизлияние, что ты предлагаешь, там каждое слово что-то значит. И в нем, в нем надо разбираться. И это очень сложно. Ну, для начала, по крайней мере. Как быть вот простому человеку? Ты очень образованный, начитанный и грамотный человек. Но как быть всем остальным-то? Стой, дай я отвечу. Я неграмотный, у меня по русскому языку сплошные тройки было, были. Я юридически совершенно безграмотный, я, у меня по образованию инженер-физик. Поэтому, если ты увидишь у меня там на странице какие-то супер-пупер юридические документы на 40-70 страниц, то это я не родился таким, я стал таким. Это называется самовоспитание, самообразование. Дальше ты говорил про, что там, про начитанность. Я за свою жизнь прочитал максимум 10 книг. Максимум. Вот честное слово. Из них «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Русь изначальная». Ну, может, еще пару этих художественных книг. А все остальное – это техническая литература в основном на английском языке. То есть языки программирования. Все. Больше на бумажном носителе я ничего не читал. Все остальное я находил в интернете. Вот мне нужна что-то какая-то конкретная информация. Я заходил в этот YouTube, Яндекс, набирал, выбирал картинки, видео, смотрел, изучал, слушал, читал и все остальное. Самообразование называется. По поводу каждое слово надо изучать. Так я с этого и начинал. Я как только посмотрел вот это видео там про, про тему живых, я осознал, что каждое слово имеет значение, каждая буква имеет значение. И потом мы это на практике убедились, что э, вот в так называемом театре под названием Суд, вот там действительно каждая буква, каждый вздох, каждая буковка имеет значение. Там одно лишнее слово и все. И ты сам на себя налепил э, статус, либо это с тобой либо, как говорится, либо пан, либо пропал. Поэтому начинать нужно именно с изучения слов, смысла слов. Чем подпись отличается от росписи? Чем, э, почему автограф? Где их можно использовать? В чем смысл вообще этого слова? Почему слово заявление нельзя использовать? Что такое ходатайство, что такое требование. Изучение каждого слова. Вот когда вы кирпичики разберете, у вас начнется целая картина собираться. А не так, что о тема живых, все, я сейчас скачаю, короче, просто там фио заменю и все, и побежал в суд. Он приходит, а его как скажи, это, же, говорящую табуретку выпинывают оттуда, еще и в камеру сажают. А он потом звонит, говорит, а, а, а, а, а, а как, я ж так же сделал, почему. А потому что он не осознавал, что он говорил. Он вел себя как совершенно недееспособный. Ему там один два, максимум два вопроса задали, он ответил на них неправильно, точнее неосознанно, и все. Недееспособный, что с ним делать? Ну, говорящая табуретка. Пришла говорящая табуретка говорит, что он живой, а ведет себя как говорящая табуретка. Ну что с ним делать? Поэтому, вот, когда вы осознаете смысл каждого слова, каждой мысли, каждой буквы, э -э первое это осознание, а потом уже научиться вести себя осознанно. То есть каждое действие, каждую мысль, каждое слово контролировать. Это трудно. Это труд. Поэтому я тружусь. Не только для себя, но и для вас, для всех. На вопрос ответил? <с Documentary> <п openly> да, спасибо. <п Pro manual> Друзья, Благодарствую. предложение на сегодня закончить. Информации очень много. Давайте, друзья, по десятибальной шкале, насколько было сегодня полезно, круто, интересно. Информация действительно просто суперская. Друзья, просыпаемся, правда? Чувствуем, да? Что начинаем просыпаться, глазки открываются. По-другому начинаем на себя смотреть со стороны. Ну, я думаю, что с Антоном мы еще продолжим наше общение. Я просто говорю за всех, потому что настолько интересный человек, действительно простой и очень грамотный. У меня, честно говоря, очень много вопросов. Именно с чего начинать? Что делать сейчас вот на стадии ЗАГСа? Да? Какие там меры, какие шаги делать? Ну, вообще много вопросов на самом деле. И хочу, чтобы Антон продолжил с вами так же встречаться и раскрывать вот эти секреты нас обучать уму разуму да благодарству антон спасибо огромное во благо спасибо друзья давайте поблагодарим антона завтра я постараюсь возможно я скажу ну я не знаю на будущее если, если появился интерес к теме живых, то заходите на мой канал, там, вот говорю, за последние 4 месяца все по теме живых. Там прямые эфиры по 7 часов, я вот 7 часов отвечаю на вопросы, вот на подобные. Вот там вы засмотритесь. Угу. И, и там очень подробно я рассказываю обо всем. По поводу будущих встреч, ну, для меня, конечно, интереснее вот встречаться вживую, именно с живыми собеседниками говорить, потому что там я в основном чат читаю. То есть мне пишут в чате, я там уже сам отвечаю. Так, а по поводу будущих тем, ну, можем запланировать следующую там, встречу на какое-то время и назначить какую-то определенную тему, либо вот так же через чат, а еще лучше вживую. Я, мне, мне вот эта вот писанина, она не очень нравится, потому что все, что написано, оно как бы уже, во-первых, черным, во-вторых, это не живое слово, а мне больше интересно именно живое общение голосом. А еще лучше, когда видно собеседника, то есть эмоции его видно. Вот такое общение мне интересно. Но платформа Zoom она позволяет это сделать, друзья. Так что настраивайте свои камеры, себя приоденьте. А то у нас был случай, как одна женщина там лежала на диване во всей своей красе и задавала нам вопросы. У вас даже такое бывает? Да, у нас тут еще только не было. И, честно говоря я у нас был один вебинар антон э, с правоведом когда вебинар просто сорвали просто сорвали то есть пришло несколько человек которые в общем включали матершины песни писали матом в общем целенаправленно поэтому я очень очень осторожно сейчас вот, э, отношусь к включению звука и камеры очень осторожно потому что мы уже с этим столкнулись конечно не людей не люди не спят вот. у них как раз последние времена настали, надо же немножко дерьманов. Ну вот поэтому я в этом на ютубе использую именно режим чата, то есть там стоит автофильтр на всякие маты, оскорбления и так далее, и то есть я-то знаю, что я могу говорить в прямом эфире, а что нет, чтобы до меня там ни отдел «э», ни полиции, никто не докопался. Uh -huh. То есть я знаю, где вставить слова «предполагаю», наверное, «возможно» и так далее, то есть я за себя это… Как говорится, знаю, что говорить. А вот если, допустим, пригласить кого-то в живую, в прямой эфир, ну, это вообще нереально. Попадется какой-нибудь тролли или кремлебот, или какой-нибудь матершинник, и все. Поэтому у меня там режим именно чата. А здесь можно записывать, если что, потом вырезать, и пустить видео уже для всех. Ну да. В принципе, сегодня у нас трансляция идет напрямую на YouTube. Просто там частная запись идет. Я просто тестирую еще, друзья. Вот, потому что комната это рассчитана на 100 человек, а на Ютубе там можно тысячами людей смотреть и все нормально. Вот и писать там тоже все можно. Единственное, конечно, вы там ничего своим голосом никакого вопроса не зададите. ну по крайней мере для меня это хорошо, потому что это обезопасит нас от ролей. Но все, друзья, огромное вам спасибо, что были сегодня с нами. Завтра запись выложим. Ссылки на канал Антона, на его соцсети тоже все дам. Видео пересмотрите, посмотрите, где значит, все документы Антон сегодня показывал. Ну и все, друзья. Изучайте, начинайте действовать. Благодарствую всем. Спасибо, спасибо, друзья. Ну все, отключаемся. Всем пока-пока.